Будем отыгрывать ИРП просто по-божески. Там поднимемся, может пранки, если повезет и так далее. Ну, в общем, вы поняли, да, все дела. Опасный парень. Если, конечно, сейчас проводится вообще наборы. Потому что сейчас ночь. И как бы. Ну, не должны, они не обязаны проводить наборы, я так понял. Сейчас мы. Ой, полиция, каковы демоны, да могут забрать у меня, правда, за то, что я вот так вот гоняю с такой раздолбленной машиной. Мне уже раз один, один раз так забрали. Если честно, я не хочу сейчас чиниться, а то вдруг у меня сопрут опять мою тачку. И и все издолбили вообще уже. Это бомжик. Ничего страшного. Если он увидит эту машину, на всякий случай я ее вот так вот запрячу. Вот так вот. и никто не, не увидит. Нет, ехать. Я... Да. Выпустите меня, Братишки. шки. Каррис Что это значит? Цены нет. Нет. Выпустите меня, пожалуйста. О, вылез. Все, nice. Вот, мне 30 тысяч долларов, ну как в прошлой серии. Не. Зарплата 0. Жалко то, что здесь не существует, как на некоторых серверах. А -а -а. Особие по безработице, вот, было бы оно, это было бы вообще шикарно, ну то есть ты просто ничего не делаешь, а тебе бабки платят, ну например, там вообще, ну 500 долларов хотя бы, ну, хотя бы что-то все-таки, например, если бы я не тратил ни одной зарплаты такой, ну, по безработице, а я 14 левел, то там вообще что-то с лишним, 300, 300 вроде часов с лишним, и если умножить на 500, ой, как там много манита то накапало. вот так-то. Ограбил бомжа. Ограбил бомжа и все. И Собственно говоря, вот так вот, вот так вот и теряют деньги. А я вот поднял сегодня, да. Немножко мани. Ну как немножко? 60 тысяч долларов. Ой, да. Это вроде бы как 10 зарплат. То есть 10 часов. У лидера какой нибудь фракции Блин, все-таки мы су... Моего султана стырили А, нет, вот он Я надеюсь, его не завели Нет, его завели Дебилы, а, какие Пожалуйста, будь фокус да. Хорошо, хотя бы так Ну, дебилы не додумались У них, наверное, не было прав Бомжики спалили тачку Взять ее не взяли Потому что у них не было прав, у них за это Потому что они пытались у сесть все раз за разом. Так, давайте тогда ее починим. Ой, да. Я, я полностью рад. Вообще, я рад, что вообще-вообще. Я поднял 60к мощи. У меня уже 180 тысяч. 180 тысяч долларов. Да, у меня 180 с половиной тысяч долларов. Вообще, в общем, конечно. Хотя, когда я начинал, у меня было 80 все уже по раза все за пару дней вот. это обалденно все-таки спасибо большое моим подписчикам потому что э, если меня нет, то так, вот я вообще пробую здесь с ну, небе по по меня вообще мани это было бы ужасно так а я не понял что это за флажок -то? что это мне интересно такое давайте заедем посмотрим все таки все равно делать толком нечего кстати мне нужно заправиться заправить немного мою машинку Иначе она будет лохнет, к чертовой мать, и будет ужасно просто. Кстати, вот мне интересно уже, не, не интересно, а идея уже возникла, потом, куда мне потратить мои выигранные мани, я, наверное, куплю себе на выски, потому что меня это тоже раздражает, какой-то. Скучный, что ли? Так, интересно, что это такое? Я не видел, как... Ух ты! Ставлен рейтинг участников игры казаки. А, ладно политический центр а, какая-то чушь для ГОСОК. наверное но я не уверен конечно это наверное для мэрии, для администрации президента там полиции ФБР там и так далее в общем вы, вы должны мне кажется да а вон наверное магазин один из самых популярных в общем всех серверах. РАП только не этом вообще популярен потому что ну, обычно здесь вроде, одежды бомжики она богатая это баба вроде как бабник да Каташа. а нет ну все-таки наверное может быть я не уверен что это баба может это и мужика ну ладно в общем говоря идем и берем с кем тебе давай next next next next next next Next, next. Не, если честно До 100к хочу купить Если повезет, естественно В любом случае, я не собираюсь Брать себе дом э, данный момент ну, данный момент, вообще Ух ты Если что, я беру его Если я не найду более хорошего Давайте посмотрим Хм, вот этот еще прикольный нет, вот этот, вот этот прикольный. Уже два. Э, нет, не так. Это так себе, так себе, так себе, так себе, так себе. Не то, не то, не то, не то. Ой, все, цены большие пошли. В общем, я хочу выбрать единую из вот этих вот скинов. Ой, не то. Я нажал. М -м -м -м -м -м. Нужно зайти обратно. Я не знаю, что мне взять. Литового того пацика нужно решаться. Вот этого пацика или того парикмахера. наверное, вот этого пацика. Он и дешевле. Все равно одна тысяча это важно. Все, все равно это дорого. Ладно, я как не знаю, как бомжик, совсем лютый уж, совсем говорю. Одна тысяча все дела, там как будто я работал на шахте сейчас, но. Мечтайте. Ай, мне нужно все-таки заправиться. Я думаю, что просто так покататься, это вообще не дело. Нужно все-таки по делу ездить. Так, цена за 10 литров. ТЗС мод Гумери. Цена за 10 литров 40 долларов. А где она находится? Может, расскажешь мне? Суды, дебил какой-то, а. Так ладно. Ой, улучшение. Кстати, у меня уже вот такие вот улучшения есть. О, 15 уровень. Мастер вождения. Черт! Как же я хочу 15 уровень! Вот эти 125 тысяч долларов. Потому что это очень полезно на данном серии. Улучшение вообще жутко. Вообще, вот прям очень полезная. Реально. На машине, если нормально ездишь, ну, довольно много ездишь, то все, капец, это обязательно. Ну-ка. Так, дополнительно. Ну вот, я когда-то донатил, но это совсем давно было. А, что <смех> даже не уверен что сейчас есть что мне поделать вообще не знаю что давайте прочекаем все-таки объявления может есть какие-нибудь наборы что ли но это не все-таки нету наборов потому что ночь да ночь черт давайте прочекаем все-таки я не знаю я попытаюсь сегодня ночью, если я не усну до 8 утра, что маловероятно очень, то я смогу, может быть, вырвать себе отель. Я буду одним из тех семи человек, по крайней мере, я думаю, что это их 7, может их больше, а может и меньше. Может, я минимум пятерочку видел, вот я прочепил недавно, было пятерка, пять человек, было. Может и 7. Ну, как я и сказал, на остальных 15 этажах. Я не уверен, что там будут вообще выселения. А может и будет. Откуда мы? Так, ну, в амуниции вообще жутко дорогие оружия. Кстати, а почему у меня здоровье не пополнилось, я не понял. Я же купил себе хилку в. О, мотоцикл. Как раз 150 тысяч. У меня тоже 150 тысяч. Был бы у меня отель, я бы купил себе мотоцикл. 900. Ой, хорошо. Нет, я бы его попытался все-таки вырвать подешевле, там, 1130, может даже за 120, потому что я помню то, что мотоцикл это вообще дело такое тонкое. Я пытался помню продать свое время. Мотоцикл за 100, 100, 150, там, здесь. А продал в конце концов за 90. Вот так-то. Было время отбитых ложков, как я. Ладно, где-то, мне кажется, нам делать нечего, и я думаю, что пора заканчивать серию, потому что реально делать уже совсем нечего. В казино я поднял немножечко денежек, а как и в прошлой серии, собственно говоря, ничего не изменилось. Вот, в Да кто тебе за 250 тысяч что продаст домик, а, девочка? Я помню, я за 400 временку один раз чуть не продал. За, за 350 продавать Смотрите. Когда я ее, конечно, купил за 150, это было вообще очень. Ганом. А потом я ее перепродал за 350. О, вообще очень Такой удобный тип жиря Что за лаймик? Что за дем? Тихо-тихо парень, ФПС, не падай. Что с тобой? О, я остановился, и фпс, роп, фу, все, и успокоился. ты совсем дем? То-то у меня 29, то, -то у меня 60, что-то с тобой не так. Конечно, понимаю, то, что я выравниваю кадры, Установил на 30 кадров, чтобы у меня как сжатие видео хотя бы какое-то было и весить. Все дело в том, потому что я снимаю фрапсом. А если я снимаю фрабсом в 60 FPS, то у меня одна минута это весит 3 с лишним гигабайтом, может даже 5. Я не знаю, как это вычисляется там вообще. А при 30 кадрах в секунду у меня она снимается меньше гигабайта. Я, не, я вообще не чувствую. Не понимаю разницы. Не понимаю, в чем прикол вообще. Почему так происходит. Но, вот так вот. При том, что сам, естественно, у меня стабилой 60+. Как вы видели. Ну, стабилы как стабилы как вы видели, у меня проседание бывает. Но, это из-за того, что у меня вравнивается все-таки. Да не туда и я начал нести всякую чушь некоторым непонятную. ладно закончу серию и могу посоветовать лишь одно а это подписаться на мой канал поставить под этим видео позволить